Вы когда-нибудь замечали, что многие певцы, вокалисты, ну, возможно, начинающие вокалисты, словно бы не поют, а орут? Да, то есть, такое ощущение, что они реально прям вас давят своим голосом и, ну, просто не поют, а кричат. Если... Вы такое замечали? Если вы замечали такое за собой, то смотрите это видео. Я расскажу о том, как избавиться от этого дефекта, назовем это так. Меня зовут Анна Камлевская, я ваш личный педагог по вокалу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых полезных и интересных видео. Ну, а мы начинаем. Почему же так происходит, что люди не поют, а кричат? Во-первых, давайте разберемся. В каких местах песни, как правило, такое может быть. И, конечно же, это припевы. Если песня строится по классике, тихий куплет и мощный громкий припев на высоких нотах, то, конечно же, неподготовленный вокалист старается как можно громче спеть этот припев, попасть в ноты и дать вот тот мощный голос, который он слышит у артиста. И здесь происходит такая тотальная ошибка. Человек начинает звук сильно направлять прям вперед. И из-за этого и получается крик. То есть когда мы в обычной жизни кричим, мы хотим кого-то позвать, кто стоит вдалеке, мы начинаем орать и звук свой, естественно, направляем вперед. Иногда даже люди срывают голос, когда вот сильно покричат на футбольных матчах или на концертах, ну где-то еще, да, вот где высокий уровень шума, и вам нужно прям действительно очень громко кричать соответственно первая ошибка это направлять звук вперед как ее устранить но ну, это первая такая мне кажется самая главная ошибка вы устраняете ее с помощью базового принципа вокала натяжение то есть вы переориентируете себя то есть ваша задача не вперед петь а назад затягивать прям вот силой мысли звук назад попробуйте прямо сейчас спеть вперед а потом спеть назад один всего лишь звук давайте покажу вот сильно вперед сейчас прямо максимально утрируем все пою сильно вперед и а, прям вот выталкиваю звук теперь затягиваю назад а, и чувствуете разницу то есть звук все равно идет то есть вы все равно звучите но меняется направление еще раз сейчас прям вперед и назад а, а, а слышите разницу я думаю вы ее слышите ее крайне сложно не услышать попробуйте сделать так же и когда вы будете исполнять песни с громкими припевами пожалуйста используйте эту технику натяжения технику натяжения звука назад, на себя. Это поможет вам звучать более культурно, благородно, выразительно и избавиться вот от этой крикливой манеры пения. Еще очень часто дети, для того, чтобы ну, тоже -то голос свой показать, силу голоса, достаточно крикливо поют. Этого стоит избегать, потому что это дает перенапряжение на связке, но и слушается, честно говоря, не очень красиво. Напишите в комментариях, вот, за какими артистами, возможно, вы замечали такую крикливую позицию или возможно сами вы это используете и если вы хотите как можно лучше проработать натяжение звука этот базовый принцип вот пройти прям по всем ступенькам от простого к сложному да чтобы уже в песне это внедрить и чтобы ваш голос был подготовлен я вам рекомендую пройти мои видеокурсы по ссылочке переходите и найдете всю нужную информацию. Буду рада помочь вам избавиться от крикливого пения. Ну что же, дорогие друзья, это была вся информация в этом видео. Пожалуйста, используйте ее и пойте красиво, выразительно и правильно. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.